Приветствую вас на своем канале DropsEasy Здесь мы разговариваем о криптовалюте И сегодня продолжим рассматривать такой проект как Moonbeam В прошлой части мы познакомились, что это компания, чем она занимается В этой части поговорим немножко какие у них токены и для чего каждый токен нужен Итак, у данной компании существует два служебных токена Glimmer и Mover Это все служебные токены утилиты как децентрализованная платформа смарт-контрактов Moonbeam для работы требуется токен утилит. Токен Glimmer занимает центральное место в дизайне сети и не может быть удален без каких-либо ущерба для безопасности и основной, основных функций. Данный токен, токен служит для выполнения смарт-контракта, комиссии за транзакции, управления и ставки. Все то же самое, что мы делали в сети эфири, эфириума, ETH, где мы платим за каждую комиссию в токенах эфириума, ETH. только тут уже платим мы токенами глимером. И второй токен это Moonriver, то есть Mover. Moonriver это тоже служебный токен сети Moonriver, развертывание Moonbeer на сети кусами, которая служит и каналом связи для сети Moonbeer. Таким образом, поведение утилиты токенов на Moonriver будет отражать поведение самой сети уже Moonbeam. Как децентрализованная платформа смарт-контрактов, Moonbir и Moonriver требуют, чтобы их служебные токены Glimmer и Mowr работали должностным образом. Хранение этих служебных токенов служит шлюзом для участников сети и для доступа к жизненно важным функциям соответствующей сети, в следующей части мы более подробно поговорим как о токене Glimmer, так и о токене MoonRiver. Есть даже две статьи на сайте, где мы можем перейти и более познакомиться поближе с данными токенами. А точнее самой токеномики, сколько токенов всего выпущено, сколько на продажу и о многом другом. Но пока, если можно подписаться на обновление, на статьи, чтобы...